Вот это моя любимая шутка первая У Варламова тогда была <смех> <смех> Мутные типы, особенно шипеля. <смех> Фаравахар фара Москов. Фаравахар, братан, по-братски, заикаюсь и все. Ногой уфимцев Давиду и Павлу респект. Вот это ногой, красавчик. Ногой уфимцев? Ногой уфимцев. Это Напиши в комментариях карты Сбербанка, отблагодарим тебя. Махолот. Даже не знаю двоякое ощущение, чему уж тут радоваться, если экономика в жопу стремится, кому война, кому мать родна. Так-то парни молодцы, но для всех лучше, если работу у них меньше будет. Ну, вообще то, чем мы занимаемся, это обычная процедура в любой экономике мира. На Западе, в Европе до России тоже дошло. На самом деле несем ценность государственную. Да, разберитесь, пожалуйста, в этой. У кого-то проблема, у кого-то долги, мы помогаем вернуть эти долги. Китайский бампер пишет: "Нормальные обождатые хуи". Башет по бонкротству. Я даже не знаю, что вам ответить, уважаемый китайский бампер. Продолжайте мочить китайский бампер. Пожалуйста. Сергей Лагунов нам пишет три месяца назад. Mm -hmm. Если там все так круто, почему же эти ребята тогда сами перепродажей машин не занимаются? Вот, примерно концовка такая должна была быть. Блин, это на самом деле самый частый вопрос, который задают. Работаем, перепродаем. Посмотрите аналитику, она открытая. Больше 100 лотов за прошлый год выкуплено. 30, 30 января Давид Викторович на свое имя выиграл Lexus RX. Лексус 2011 да. года да. Занимаемся Прикрепим протокольчик даже Ну типа, а что они рассказывают об этом? Да, а да. Они в тихаре там гадят Постоянно гэд... Окей, Сейчас на следующий лот 12 квартир покупаем Ну это счастье-здоровье Правильно да. Так считает? И я считаю Давай, ух, у меня здесь прям Топчик-топчик вообще есть Так, Александр Антонов У них скорее всего бизнес на тренингах по обучению, работы на аукционах Я же говорил, что ты инфо-цыган, а ты мне не веришь на самом деле одно из направлений нашей компании – это тренинги. Вот, мы это не скрывали. Мы через тренинговые направления открываем регионы, ищем себе партнеров, обучаем по нашей технологии. Тренинги – это нормально. Онлайн-образование в 21 веке – это нормально. Да, Павел Сергеевич, да. согласен со мной? У нас будет, кстати, видео, где мы покажем, какой объем э, средств в компанию приходит деньгами от тренингового направления. Вот мы сейчас готовим с аналитическими данными, там будет прям полноценное видео хорошее. Так что, если кто-то считает, что это наш единственный бизнес э, Не совсем корректно, но это тоже или часть нашего бизнеса МСЛ 3 шестерки, тоже 3 месяца назад Сейчас прям 3 месяца назад, как нас прям парафинили Поехали, значит, 7 лайков собрал этот комментарий Да, вообще сильно Мутные типы какие-то, запятая Запятая это важно Особенно, когда говорят с Москвы, Давид, это, кстати С Москвы из Москвы, <с> да. а как надо правильно? Из Москвы. А, понимаешь? из Москвы, да. да. Ну, я просто с Украины, там говорят, на Украине, понимаете? Да, а, да. <свят> Ну, и тут э, доигрывает чувак, как бы, ну, типа, моделирует ситуацию. Да откуда? Да я местная, с Москвы. Ну, <свят> и, типа, спалилась <свят> сразу. <свят> вот ты тоже спалился. <свят> <свят> да. Ну, я с... не москвич. Ты не с Москвы, <свят> <что ли>? Я <свят> петербуржец. <свят> я уезжаю, короче. <свят> <свят> <свят> я не работаю. Как говорится, чемодан, вокзал, Узбекистан эти аукционы, очередная замануха для любителей быстро разбогатеть. А, значит, Нори Майс, Нори Майс, три месяца назад 4 лайка собрал этот тип, один дизлайк. Ну, mm -hmm. вот, да, это мой дизлайк был. любимая наша, наша любимая, мистер пилот, смотри-ка, аватарка, да? Национальная ассоциация единых брокеров, тире, наеб. Вообще, чувак. Лайк. Бля, давай лайк Просто, его. просто лайк да. Красава. Не наеб а на. Да. Да. А, Данил Добротолюбов. И фамилия-то у него, смотри, какая классная. Два лайка собрал, один коммент. Интересная реклама была, точка. Если не Кидалова запятая, конечно. Ну, в общем, Данил, спасибо тебе, в общем-то, за обратную связь. Э, когда она конструктивная, ну, реально есть хоть на что ответить. Да, когда да. там набор гадостей, ну, мы иногда даже, ну, мы не читаем этот, потому что, ну, гадости есть гадости. Конструктив, ради бога, мы принимаем. Причем мы за два с половиной года очень сильно выросли как раз на обратной связи, на конструктивной. Когда нам люди говорят, было бы лучше сделать так, было бы удобнее для нас, если было бы так. Mm -hmm. И вот, наверное, 70% Бизнес-процессов в компании выстроено как раз от обратной связи. Спасибо. Илья Прокопенко, скромный парень, тоже три месяца назад поливал нас. Говорит: Да что ж такое там? Нет, он не поливал, нормально, вроде. Так, поясните лучше, где и в чем подвох с этими аукционами. Мало шансов на успех? Высокая комиссия? Откуда у этих людей деньги на такую дорогую рекламу? Я не помню, откуда. Этот коммент пришел, но чтобы вы понимали, практически все наши коллаборации в интернете, на ютубе, вот если вы где-то нас увидите, знайте одно, что на фоне того, что мы создали ассоциацию, это новая профессия и так далее, для нас это не так дорого, то есть это некий социальный посыл в том числе присутствует. Да, блогеры какую-то денежку получают, мы платим, потому что есть съемочная группа, которой нужно заплатить аренду за там, помещение, еще что-то, но это не сумасшедшие деньги У нас у нас нет таких сейчас возможностей там, вкладывать там, в маркетинг и там, вкладываться большими деньгами. Поэтому, Илья, если вы думаете, что это слишком дорого, то будьте спокойны, это недорого. Евгений Фоменко, 10-20% этим осенним не перебор. Ну, у нас на самом деле стандартная комиссия за выкуп лотов это от 5 до 10% от цены этапа на периоде, мы в любом случае, это, это маленькая комиссия, мы вам экономим 30, 40, 50% от рыночной цены. Но, Евгений, Жалко дать 10%? Евгений, <связывая> да вы хапуга. хаменко Хомен, не, не Фоменко, а хаменко <связывая> А хоменко, <связывая> хоменко. <связывая> просто а х... <связывая> <связывая> Ну, собственно, как бы ничего нового, но так или иначе. Три месяца назад. Все то же самое, очер... а, <свят> Алманзор Ну что пишут? Очередные инфо <свят> И запятая стоит, но почему-то слово блять написано неправильно. Белть написано. <свят> Белть. <свят> Два лайка, два коммента, ну, в общем, братья его Также, тоже. Я Пок... тебе говорю, что ты инфо а ты мне не веришь, Он люди даже тебе говорят об этом, братан. Да, даже Алман говорит, да. что это так. Ты не юрист по банкротству, не адвокат по долгам, а инфо-цыган. Да, Надо да. тебе футболку подарить, стать такую. ты Елена Андриенко. Какие неприятные все трое. Я, вспоминаю Варламо, который сидит, знаешь, Нет, это, по-моему, не... я специально постригся, помылся, и она пишет, неприятное Как жить с этим, братан? Я даже знаю Елена, на самом деле мы хорошие мальчики, мужчины Особенно я Да-да-да, вот посмотрите, правда, не стриженный, но и мы это сегодня исправим да. Сергей Иванов Все эти электронные аукционы Это сложно и непрозрачно ты не видишь машину, которую покупаешь, ее состояние пощупать и пройти толщином, толщиномером не можешь. Было бы проще вообще продать все служебные машины чиновников на открытой такой этот, короче, вообще Серега расстрелять, ниванов, расстрелять на открытой и реальной площадке типа парковки у Меги и по старинке с номером на табличке участника аукциона предварительно посмотреть и полазать по вариантам интерес, интересующие машин вот все лоты до покупки перепроверяются выезжается на осмотр даже в законе прописано что до покупки вы обязаны посмотреть вам дают ключи вы заводите автомобиль проехали взад-вперед послушали как работает двигатель коробка принимаете решение уже а потом посмотрели убедились и идете подавать заявочку вот тол так тол вот тол это толщиномером работает. прошлись до да, Минутка юриспруденция, секунда буквально. Пункт 9, статьи 110 Федерального закона номер 127. Сергей, не знаю, как правильно прочитать, Пи Пикалов, или Пикалов. Дрычьёвый с... с магазином на Авито. Стоит лайк, точ... а, не лайк, а этот, смайлик, точка. Президенты ассоциации Это вот прям Концовка, правда мощная организация Два лайка, один дизлайк Ни одного коммента Серег, ну что ж, спасибо, запикаем тебя Как Так, житель Донецка Барыги Шесть шесть букв Барыги Я иногда, когда вижу там Барыги, хапуги, торгаши Я хочу задать этим вопрос Этим людям, а если бы ну, Торговля не развивалась, если бы продажи не развивались. Ты сейчас в чем ходил бы, братан? Ну, как его звать? Житель до Донецка, Донецка. Да. там ты в чем бы сейчас одет был? Если бы китайцы нам не продавали товары Если бы местные российские производители Свои товары на местный рынок не пускали Если бы Икея не производила диваны Так что предпринимательство Это нормально, это не брыжничество а, Никита 400-401 Опять реклама лохотронщиков точка. единственный заработок Которых это тренинги всякие Вот видишь, всякие тренинги Всякие, да, всякие, всякие. разные а, Никитос Счастье, здоровье, все просто. Да. И а... приходи к нам на три.